Дело в том, что снизу мы берем из Земли поток, а сверху мы берем вот из космоса поток. И эти два потока, они должны вот проходить легко и без, без вопросов. Вот. Если у вас с землей плохой контакт, значит вы свое тело не любите. И не любите мать. То есть где-то вы с мамой своей не договорились, ну, психологически не договорились. А так как Земля это мать для всех, то и с ней будет поток как бы такой, прерванный. Если у вас сверху поток не идет, значит вы с отцом не договорились и не договорились как бы, с духовными аспектами жизни. То есть возможно вы считаете, что там этого нету ничего, там не знаю, никаких духовных штук, это типа там все шарлатанство. И тогда у вас как бы образуется здесь люк такой. Вот, и сверху никакая информация творческая не попадает в вас. Потому что все новое, все новые идеи, это, это состояние, когда человек вот как-то взял, подключился и что-то взял. Взял и это материализовал. В нужное время, в нужном месте. Вот это вот творчество, а это вот жизнь. Жизненная сила. Вот. Мы все про чакры слышали, да, что вот, вот эти чакры, они такие, работают с энергией земли грубой. Вот. А эти чакры, это сверхсознание, работают с тонкими информационными полями. И вот мы как бы, наша психика такая семеричная. Мы состоим из физического тела, состоим из ощущений этого тела, эмоций этого тела, нашей личности, то есть что мы делаем этим телом, опыта, мировоззрения и вот как бы творческая составляющая, где вот мы можем какие-то нововведения в этот мир проявлять. Если какая-то из этих частей остановлена, ну в жизни, в каких-то контекстах у вас будут ну, неудачи. Например, если ваша вторая чакра с ощущениями не проявлена, вы будете сексуально холодны. Если не проявлена третья чакра, вы будете либо очень эмоциональны, либо очень сдержанные, и закрыты. Если это не проявлена, личность ваша, то вам будет много чего хотеться, а делать вы ничего не будете с этим. Будете себя запрещать, останавливать как-то. Если здесь блокировка, то вы обесцениваете свою жизнь. Типа там... Обесценивайте себя, других и все остальное. Если здесь у вас, то, скажем так, вы не впускаете ничего нового. То есть, вот какие-то концепции, описания, вы закрыты для этого. То есть, вы здесь сформировали спонтанное мировоззрение. Типа, вот, хорошо-плохо, ценно-неценно. А это мировоззрение детское, оно может быть уже давно не актуально, оно неэффективно во взрослой жизни. И хорошо бы такую перепрошивочку сделать. Обновить систему там, до нового уровня. Те, кто программисты, мы ну, понимаем, да? Апгрейд сделать такой, мозг. Ну, а если у вас здесь закрыто, то вы тогда ничего нового в этой жизни не принесете. Все творчество – это наша макушка.